тили -ти, ти ти ти ли ли -ти ли, -ли, -ли, -ли, -ли. А Вчера на погружении словила интересную штуку. Угу. Так, как вот. тебе? Буль-буль-буль! А. ну, сос, спасите! А заметь. Да. Это же коллективное погружение, это люди пришли осознанно, они заплатили угу. за это погружение. И они, с одной стороны, это большое количество людей, да, участвуют в погружении, с другой стороны, ты сидишь один на один с собой в комнате и разбираешься один на один с собой, да, угу. это же онлайн. Угу. И буль-буль-буль-буль-буль угу. и четко словилась, Вообще, да? в самом начале, да, когда мы только вот начали, тут страх пошел. И пошел страх. А потом как он... Ушел быстро. Ушел момент. Ушел быстро. Ну, помогли уйти, потому, угу. что? потому что поле потом... начинает работать. Вот эта коллективная часть, когда мы закручиваем, мы сразу помогаем человеку выйти в баланс, в равновесие. То есть он все, он, он в поле, и все, он пошел, у него выключается это. А потом, счастье, рекой лилось. Но смотри, до да счастья, страхи. До да, да, счастья, страхи. А да. как разобраться со страхами? Мы давали курс, как разбираться давали. со страхами. У нас очень хорошая программа именно сесть и разобраться. Кстати, очень полезная даже для психотерапевтов. Угу. А Вообще, вот. как разобраться да, со страхами? Ну, с, логично, самое простое, да? Осознать суть страха. Все, да? Все, самое простое. Все будут сейчас смеяться. Да, самое простое. А это на самом деле так, согласись. Суть. Сказки русские народные. Иванушки. Иди туда, не зная куда. Принеси то, не зная что. Иди за сутью. Да. Да. А Иванушка вот это... дура... дурачок. Иванушка ж не просто дурачок, он же шут гороховый. Угу. Шут, суть. Ноль. Ноль. Ноль, ноль да. пустой ребенок. чисто, чистый, открытый. Иди, искрен... чистый, открытый ребенок, найди дурачок, суть. Да. Найди смысл бытия, найди суть. И когда говоришь, вот разобраться с сутью страха. Иначе бы клубочек, да, куда клубочек покатится, туда и иди. Да. Вот путь. И человек идет этот путь с жизни в жизнь. И проживает, да, свои страхи проживает, но при этом идет по клубочку. Но mm -hmm. человек, человек проходит без клубочка. Тут смысл сказки в том, что тебе дали клубочек. Дали клубочек тебе, да. Тебе Не надо уходи найти, от него в сторону. Найди того, Иди кто даст клубочек, клубочек. да. да. Баба Ёшка дает клубочек. Блин, я когда сказки да, читаю, да. я обалдею вообще. Да, да, да, да. А Кощея и Елена премудрая, которую находит еще. Иванушка, да, он премудрую находит. Он мудрость свою находит, блин, потому что он, он половину себя вынес. Угу. Заметь, куда. Кощею Бессмертному. Бессмертному века вынес. И ищет в веках ее, блин. Вообще сказки это, это просто русские вот эти сказки. А смерть, как описана, вот эта игла, видите. Да, да, да, да, да. Это, это вот реально такие вещи заложены. И это сказки, которые не перевраны. Я, кстати, недавно начала искать, искала картинки, начала искать все русские народные сказки. Их так переврали. Вот это последнее издание, это просто капец. Вот то, что я в детстве слушала на пластинках, вот когда меня родители оставляли одно дома, mm -hmm. у меня был проигрыватель, и родители пускали там сказки. Mm -hmm. И я много русских народных как раз таки слушала. И там были совсем другие сказки, они были чистые, записаны хорошими, добрыми голосами, и бабушки. Голосами. Я тоже слышала, да. Вот. А тут читаешь, смотришь то, что сейчас, и капец. Как переврано все. Но все страхи – это вы нас соответственности. Как это говорится? В сказке суть, да, или как-то? А ложь, а, а. ложь, давний намек. В сказке ложь, давний намек, доброму молодцу урок. Угу. Красиво даже эти слова, да? Да. да. Уходишь в них, так и понимаешь суть. Урок, да. Суть. Учишься, учишься проходить. Да. У тебя урок. Да, ложь. Ложно, да в ней намек Так закрыто, за, запрятано это все Но на самом деле, если ты уже, кстати, вот сейчас мелькнула Суть, это про адекватность, тест на адекватность Тест реально от спецов Как быстро определить у человека кукуха на месте или в теплых краях То я грубо говоря, ну факт человек, он тебе говорит, говорит, говорит, ты говоришь, а, а вы можете это сформулировать в трех словах? И человеку надо выделить суть. И если человек не может выделить суть в трех словах, это о неадекватности. Это о неадекватности. А теперь посмотри, как пишутся книги. Да. Вот такая книжка, а суть в трех предложениях. Ну, это не русские авторы, да? Скажем так. А, посмотри, а, ну, мы же не просто так стебемся, когда говорим описание по Юнгу или описание по этому, вот это для юристов, описать инфодайинг. Можно по Юнгу, можно по Эйнштейну. По Эйнштейну это одна страничка, и там будут конкретные алгоритмы. По Юнгу это будет... Размыто. Книжка размазана, И там будет суть... Но общество сейчас предпочитает Пайонгу. А знаешь, почему предпочитает Пайонгу? Потому что э, можно туда вклиниться, когда нет своей игры, отщипнуть кусочек и размыть еще вот я хотела сказать, что потому что можно свою игру развернуть. На да. Этом. Когда нет своего интереса, угу. то играть все равно во что-то надо. Тогда можно дальше размывать. А когда суть дана, да? То ты просто видишь суть, а для того, чтобы свою на этом сути развернуть, тут уже надо мозги. Да. Да, да, да. А мозги, смотри, что зачем мозги при развороте на суть? Это про ответственность. Да. Ты понимаешь, да, что ты разворачиваешь фундамент да. дома, да? И здесь пара ответственность тебе все самому надо, да, ответственность взять на себя. Да. А ты ответственность, если ты выносишь ответственность, как только ты вынес ответственность, тебе же становится тут же страшно, и у тебя тунка чели начинает страх ответственность, страх ответственность. Вот где страх рождается, вот первая точка <coughs> рождения да, страха да, да, да. на выносе ответственности. Вот это первая точка. И суть страха – это вернуть ответственность назад. А смотри, а когда размыто и там суть там, в трех словах, или в эти, а, и все размыто, то сослаться легко вообще. Ответственность сбросить туда, в это мыло, которое размазано. А смотри, когда ответственность Смотреть. вынесли. Как ответственность назвали? Богом. Да, да, да. Бог виноват, Интересно. Бог накажет. И под Богом херяк религия. Угу. И страхи. Угу. Ты грешен, Бог накажет, и пошло, пошло. Все, и полная подпитка вот этой чаши. Вообще и бы. человек не осознает этого, человек вообще не осознает. Все, это же элементарно. Это вот, вот это в подсознании, это разложено так. Мы не рассказываем там это какие-то сказки небылицы. Мы рассказываем то, как, как выкладываются блоки программного обеспечения в подсознании. Все, оно так и выложено. Кирпички. Дергай по кирпичку. И тогда, осознавая суть страха, ты осознаешь суть, на чем ты вынес ответственность. Возвращая ответственность, схлопывается страх. А вот если ты уже не возвращаешь ответственность и под страхи загоняешь впечатление, потом под это формируешь вторичные выгоды, ты, ты уже лепишь кулич кул, такой. Да, да, да, этот да. кулич у тебя уже... Катится, катится, колобок покатился, mm -hmm. да, и вот катится этот колобок у тебя в подсознании, налипает на него все подряд, страхов становится больше, и в какой-то момент у колобка появляется собственное сознание, mm -hmm. и он так... И уже кроме твоего сознания, человека, есть уже дополнительное сознание. А это сознание может стать сознанием болезни. Болезнь может быть физическая, ядрышко психическая. Болезни, да. Да. Ядрышко болезни, не ядрышко болезни, да. Я, так оно так и выглядит да, колобком. Да. Ядро болезни всегда выглядит колобком. И или, ядрышко, или ядрышко проблемы. Угу. Точно так же. И тогда разворачивается через это ядрышко, уже другая, другая картинка. Ядрышко раздувается, потом через эго, замечу, раздувается в пузырек, и образуется мир. И в этом мире человек играет. Под него подтягиваются на эти частоты другие участники, они вместе уже этот пузырек додувают. Облепливают другими пузырьками, и все одновременно учатся додуваю, и закрывают свои вторичные. И при этом э, вынесен же Бог, да, самая сильная своя ответственная часть да, вынесена. И они раздуваются, раздуваются, но при этом они все живут в страхе, что кто-то их может уничтожить. Да. Вот кстати, насчет уничтожить, но ведь этот же пузырек лопнуть. Угу. Ну, вот наш разговор с юристом, угу. я понимаю, это, это ну, моя зона ответственности была угу. вынесенная. То есть просто чуваку не повезло. Он пришел в то время, когда я подписала документы, я его видела периферийным зрением. Я это осознаю вообще. И если у меня на периферии вкатывается эго, раздутое на религии, блин, вот. Ну, пардон, но ну, не могу я по-другому, да? То есть уже когда у тебя сотни консультаций, когда ты вот точно так же с родителями, и это вот помогает выйти им из заболеваний и вывести ребенка из аутизма, да, то ты это делаешь, это профдеформация. Да, да, да. Ты просто сразу в сердцевинку попадаешь, да. И заметь, и речь, вот у нас сколько? Три минуты разговора, а речь как строилась. Тан, тан, тан, тан. В каждом слове была суть. Я, я просто понимала, что я как по канату так... А, а я сижу и только вижу... Сижу, сейчас взорвется человек, точно! И при этом вообще ничего личного, да? Угу. Вообще. И даже, кстати, взорвался в тот момент, когда в глаза посмотрела. Прокол. И, кстати ему надо спасибо в смысле он спасибо нам должен сказать но он избежал инфаркта при этом да да да он да, бы да. в течение двух недель испытал инфаркт а так угу. у человека появился шанс на жизнь но он этого не осознает а так получился хороший выхлоп но а, в любом случае <с, <с, блин, мы же не, не приходим с людьми общаться, чтобы вот эти вот шары надувать Абсолютно но Люди блин, так не, надувают нам свою это не жизнь надо. Нам это просто не надо, да? Согласись, мы же шли не с этой целью, правильно? Но мы натолкнулись на страх Но человека. натолкнулись, но раз мы натолкнулись на него, и это же зеркало Зеркало, да? значит, свое зеркало надо помыть да? Поэтому я не люблю общаться вживую. Угу. То есть вот смотри, Согласна. сколько людей к нам звонят, назначают встречу, предложения делают угу. и так далее. Угу. Вообще я стараюсь даже трубку не брать. То есть секретарь отвечает, Наталья, я занятаюсь. И, угу. и решает все вопросы за меня. Потому что вот так приходишь на встречу, а вкатился эго, эго. И нафиг над. В моей реальности вон, абсолютно адекватное, чистое сознание. Да. С ними приятно общаться. А на дистанции уже, на дистанции ты сразу видишь и сразу, а, вот ты этот прокол делаешь, и человека, ну, пускай его две недели поносит. Таким и потом по здоровью легчает, он потом пишет, плачет, благодарит. Вчера после погружения, сколько писем мы вечером получили? Так приятно. Было. Вообще было очень приятно. Одно погружение рыдало полгруппы. Так это полгруппы, кто написал. Mm -hmm. а кто не написал. Я даже вот потом перечитываю эти сообщения и понимаю, а я их даже в интернет не могу выставить. Они личные. Люди пишут о таких вещах личных, глубинных. Они вскрытые, они годами не вскрывались. И как это выставить в интернет? Нет. Ну, это ты... как красиво. Это... Зато да? я понимаю, сколько людей стало счастливыми. Да, так, вот прям... Да? Это счастье. А начиналось со страха. Страх. Эти пузырьки. Бу -бу -бу -бу -бу -бу, тонут люди. Они пришли, их что-то привело, они хотят быть счастливыми, но они тонут в своем страхе. И в конце слезы освобождения счастья. Все. Но это слезы счастья. Это не слезы потери энергии. А а именно, энергии дофига. А именно счастье, свободы. Вот это свободы счастья. Да освобождение от своих тараканов дустом угу. продравили и хорошо людям и наше зеркало стало чище угу. сколько там вчера было человек 60 наверное, но ну, вот столько столько отражений появилось чистых классно я вообще люблю свою работу конечно я тоже люблю он ну, столько интереса нам приносит. Нам как мы с тобой наслаждаемся, да. Мы счастливы каждый день, между прочим, с тобой. Мы всегда счастливы. Да понимаешь, вот... Мы даже ночью счастливы. Мы даже ночью счастливы. Кстати, точно. Понимаешь, вот моя эта привычка ржать постоянно, да. Я смотрю, она иногда шокирует людей. Ну, конечно. Так я... Вот буквально недавно, да, гуляла. Тебя, мы с тобой по телефону разговариваем. Помнишь, и, а я гуляю в городе. Я говорю, слушай, на меня люди смотрят. И я не могла понять, что они назводят. Я потом и, и, я улыбаюсь. Я зверемо улыбаюсь. И, я, и поэтому они реагируют на это счастье. Прикольно. Такая жизнь красивая вообще. Mm -hmm. Смотришь. Это кайф, мы в раю. И если здесь создать ад, да, и со страхами надо что-то делать. Смотри. Вот у нас, получается, со страхами, когда обращаются люди, с паническими атаками. На паническую атаку сколько уходит, чтобы пошло? Ну, до месяца. Одна отработка. У и гу. все. И у человека пум. И нормально. Смотри, какая сейчас у меня мысль. Как со страхом? Смотри, два варианта. Вчера, как страх в счастье превратился, да? Угу. И как с профессионалом страх тоже ведь? И разорвал. И разорвал. А смотри, сколько человек потерял на это. Да. Ну, просто подумай. Вот. А... а знаешь почему? Потому что те, кто пришел на погружение. Они шли, знали, что шли. И даже этот страх, он у них внутри. Они подготовились. Они, подго... Они внутри были готовы. Они шли к счастью. А смотри, здесь с ним, это совсем другой вариант. Он зажал этот страх, да? И не будет, как это... Не подготовился. Да. Это mm -hmm. то же самое, что ты приходишь к стоматологу и думаешь, что тебя будут гладить по голове. А тебе начинают зуб сверлить. Да, и тебе не причинишь. боль. Да, это у тебя кричишь, шок. да. А когда Надо готовиться. Угу. А, ну, в этом, кстати, и отличие профессионалов от непрофессионалов. Профессионалы всегда готовятся, когда они... И они не могут по-другому. Они... они так привыкли. Они не раздувают пустоту. Угу. А страх в основе пустоты, которая раздувает эго, всегда. А бурбалки вчера? И бурбалки. Ну, пустота. О, о пустоте? О пустоте, так я говорю. Страх – это о пустоте. И когда человек вот эти вещи осознает, опять-таки смотри, пустота какая интересная штука. По парадоксу. С одной стороны это пустота, бурбалки, да? А с другой стороны там вся информация зажата. Вся информация зажата. Кстати, вспомнила, такой инсайт сегодня был. Блин, но не на камеру. Я тоже что же сказать. И при этом эта пустота, она получается. Эго интересно устроено. Оно тогда дует, дует, дует, дует, дует, дует. И вот если представить мыльные пузыри, да, много-много-много-много мульных много, много, много пузырей. И вот один из них раздувается. И тогда он – изоляпывает И заляпывает грязью все соседние. И потом эго берет соседний, дует. Потом следующий, следующий, следующий. И так далее. И как зараза. Как, как зараза, как инфекция. И эго получается, подключает, и будет дуть потом, пока человек не отработает это в себе. Потому что эго уже поняла, на чем дуть. Все, уже этот страх будет дуть постоянно. А смотри, вот в случае вот этой встречи, это была религиозная подоснова. Все сейчас, это пока не разнесет, не в этой жизни, так в следующей. Но эго это разнесет. Вот так определяется путь. И это не Бог послал, это сам человек так определяет. Uh -huh. uh -huh. И так всегда. Поэтому, если человек один раз взял и проработал страхи, он убрал вот эту грязь, и эго нечего дуть. Угу. А проработать страхи – это проработать ответственность. Угу. Проработать вот эти качели. Блин, это легко. Легко, когда ты осознаешь механизм работы. Вот когда мы смотрим, для нас это легко. Но когда человек, который ничем не занимался, приходит и так, плюх, проработайте за меня. Угу. И максимум, что ему предложат из самого эффективного имеющегося на рынке, это гипноз. И это он будет ходить на психотерапию, ну, я не знаю, сеансов 10 как минимум, и будут искать в регрессе причину, вот момент и, зарождения этой грязи. И опять, да, опять-таки, он будет ходить бесконечно, Наташа, пока внутри не включится. Встречный огонек. Встречная он будет вода. ходить, он, он ходит, потому что везде он, он вынес ответственность, и сделайте за него, сделайте за него, сдел... пока не включится огонек внутри, встречный. Вот так же, как вчера на коллективном. Uh -huh. Встречный огонек. Встречный огонек. Блин, я Тогда это мы сейчас вчера, четко понимаю. Мы вчера вообще. очень крутую штуку сделали, потому что мы обрезали вот эту вот часть, которая из прошлого качала вот эту темноту. Мы ее просто взяли и обрезали. Вообще. И, и смотри, у этого нашего профессионала, в кавычках, огонек внутри, его нету, да? Ну, потому что деньги. И поэтому... А когда огонечек, эго лопается, а огонек, если есть, эго лопается, и огонек с огоньком встречаются. Все, угу. огонек. Тогда эго не лопается, сдувается. Да, просто. да. Но оно и тогда не забрызгивает соседние да. шарики. Ну, сдулось, и все. И пошел огонь. Интерес, интерес, интерес. Интерес – это огонь, огонь, огонь. И огонь выжигает вот эту вот грязь. Грязь, которая у тебя осталась в прошлых в жизней, грязь... Заметь, грязь, которая в человеке, когда мы говорим, все-таки фильтр фильтр информационный человека, который определяет карму в дальнейшем и родовые программы, это первые два года жизни. Я об этом сейчас. И потом от двух до трех конкретное наляпывание с напылением, когда уже сам человек добавляет. И потом от трех до двенадцати это все, что... Мазали вместе с родителями и не домазали, и не осознали оба. И потом после 12 уже идет фильтр забитый, только наверх наклеивается. И вот если посмотреть, то надо брать в отработку до двух от 2 до трех от 3 до 12, это разные алгоритмы работы будут, и от 12 до современного момента, угу. то здесь и сейчас. Разные моменты зачистки, разные химсредства нужны. Угу. Но при этом вот эти периоды, когда осознаешь, понимаешь, что в принципе можно даже за одну отработку это позачищать. И даже в консультациях, ну тут будет зависеть очень много, во-первых, от вот этого встречного вонька, очень много зависит от интереса человека, и это много еще зависит от готовности человека измениться. Однозначно, да. Потому что, Очень много. вот смотри, вот я, например, вчера человеку написала, а, там, выключились запахи, там, отбилось, там, по гаймориту, да? Да. Угу. И я написала, что конкретно удерживается, угу. удерживается, а, потому что в жизни не меняются реакции животные. И вот конкретные животные, которые проявлены в реакциях. Угу. Вот а, если человеку написать такое который не понимает о чем пишет, скажет меня она меня оскорбила угу. она написала что вот там было я не помню что-то типа или, или, ушел, или теленок ушел. или корова угу. или, или пони там что-то такое а потом тигр медведь и, и еще что-то из кошачьих да и вот я на, написала что вот вот эти проявления в жизни конкретно дают фон а, заболевание лепится, и, и с запахами это тоже связано. Поэтому отбивает именно, показывает, mm -hmm. что вот эти животные проявления надо убрать. Это значит, где-то на кого-то нарычало, об mm -hmm. а, а, а, а кого-то потерлось. Mm -hmm. Кому-то помякало, да. <смех> <смех> ну, разное проявление есть, да. Я даже не знаю, ну, вот как медведица себя проявляет, почему пришел образ этого сознания. Но ну, есть какое-то проявление, не знаю. Но а, четко идет информация, что вот эти проявления затираю, и все будет хорошо. Угу. А вот, но адекватному человеку, ну, адекватному в кавычках говоришь, вы оскорбили меня, да. А на самом деле посмотри, как ты в жизни проявляешься. И не просто так говорят, люди ругаются, как собаки, да. Угу. Ведут себя как скоты. А скоты в... там да. порнокопаны. И обижаются, знаешь почему? Потому что они поверхность смотрят. Как ты меня забрызгал, да? А ты зри в корень. Ты не думай о том, что тебя обидел, а ты в корень этого, в суть вот этого, да. Там будет совсем другое. А суть говорит: вот это убираешь. Да. И тут же раз и запахи включатся, угу. и заболевания отступают. Да. Все. Потому что ты убрал вот, этот вот, вот эту свою заразу, которая проявление у тебя было, сознание животного. Сознание животного есть у всех. Наше, наше же сознание, даже если взять единое сознание, да, угу. оно многослойное. И в тебе плывут все эти слои. Но если ты их осознаешь, то ты играешь на человеческом. Все, это сознание, это поток, это река. А, ты можешь Что? сказать, вот эта вот водичка, это вот с того ручейка, но она уже в одном потоке идет. Угу. И эта водичка не хуже, не лучше, это водичка, водичка в реке. Угу. Ты ее потом даже не разделишь, где-то водичка реки, а это водичка того ручейка. Нифига. Там все сложно. Это так же, как да, да. И Человек не, см, да, не смотрит в корень, не смотрит в суть. Даже возьми, э, как нам раньше писали, сейчас, наверное, уже не пишут. Там что-то не нравится в нас, да, то есть смотрят вот. А то, о чем говорим, вот эту вот суть, нет, это нет. Не, иногда пишут, мне пишут по поводу косметики. Ну, видишь? Ну, мне вот. пишут по поводу косметики. Есть, меня он... все хотят почему-то подстричь, покрасить, еще ну, что-то. Вот я тебе об этом. Что, вот, да, Они, они в яблочко. Да. Кстати, по поводу моей внешности. У меня было предложение под компанию, под стиль компании, чтобы я изменилась там так, как надо было компании. Сказала, измените на время моего сотрудничества с вами лицо вашей компании. У с этим все просто. Я не сильно заморачиваюсь. Между же зависли мы с тобой. Так и страх, да? Страх, он ведь на самом деле надутый, раздутый. Да? Страх на самом деле – это вот некая раздутая пустота. раздутая пустота некая. А ты просто… Найди сердцевинку вот там, там, корень. Найди. Что ты дуешь? Да. Откуда ты дуешь? Или что ты дуешь? Да. Чем ты дуешь? Чем ты дуешь? Не будет точно. Осознай суть да, вот этого. Но ну, в любом случае, страх это будет про возвращение ответственности, и это будет и про так, отсутствие счастья. И тогда это не будет бах, а это будет как шарик воздушный. Его можно бахнуть, а можно спустил открыть, все. спустил, он спустился мягко. И подключил другой. Mm. Кстати, опять-таки, подключил другой. Вот эти техники, как mm -hmm. подключаются, Миры, мы ж давали на курсе ЭГА. Там обалденные курсы, там mm -hmm. конкретная психотехническая база. Конкретная. Просто, да. да переподключаешь. Но видишь, опять-таки, когда ты с эго работаешь из эго, это один результат. Когда ты с эго работаешь из состояния чистого сознания, чистого да, ребенка, да, да, это, это другой результат. А ты найди это состояние чистого ребенка в себе. Тебе столько приходится разгребти и ума, и эго, и высшего Я. да? И всего остального, и кармы, и рода, что в какой-то момент осознаешь, что вот эта психотехническая база на каждом уровне разгребания работает по-разному. Вот этот клубочек, да? Клубочек, да. Ты пройди, да, да, да, пока ты его размотаешь до конца угу. и дойдешь до бессмертия. Угу. До кощей бессмертного. Вообще, вообще То, на чем мы сейчас сидим, по сути дела На этих вопросах, но я не думала про сказки Сейчас Размотаешь вот этот клубочек И доходишь до бессмертия Суть, Суть. И заметь Ведь был инкарнационный цикл, который да-да, тело менялось, осознание оставалось, и развитие оставалось, все оставалось, и человек мог дальше, дальше, дальше развиваться, потом же все это поломалось, угу. сейчас у людей не так, сейчас куда вынесет? Куда-то попаду, и попал. на самом деле выход для тех, у кого страхи есть, или там у детей страхи. У детей страхи, это значит, своих страхов насовали родители. Тут без вариантов. Без вариантов. Это значит, дети скопировали вот эту ерунду с родителей. Дети методом копирования заполняют. Да, это значит, что родители сразу их напаковали, напаковали страхами, страхами. все за Своими, страху. плюс телефончик, чтобы он, он им мешал ну, ну, И самое, он да. тоже там игрался в мультяшки и так далее Всякой емдетой напаковал вот. Это надо просто зачистить это, это все, консультация зачищается И все быстро, выход есть Но а, для того, чтобы не паковать дальше Надо все равно какое-то, чтобы сознание работало а это все-таки лучше обучение Конечно И тогда идет эффективно Тогда жизнь эффективно меняется в любом случае, инфодайвинг – это про искренность, открытость и про путь к себе настоящему, Путь к сути своей. Инфодайвинг – это тот клубочек. Куда клубочек покатится, туда идти. И найдешь суть На самом деле клубочек это наши видеозаписи Которые мы да, оставили да. Мы оставили Книги, свой путь полностью Свой клубочек Полностью весь наш путь Он и прописан и в книгах И закреплен <coughs> курсами а в курсах состояния. В курсах Человек хватается за информацию, а дай мне еще что-нибудь вкусненькое, дай мне еще какую-нибудь технику, а еще, а еще, мне мало, мало, мало. Это так жадность прорабатывается. А на самом деле речь идет о состояниях, а ты не можешь уйти в глубокое состояние, ты не можешь оказаться в Париже, не проехав в Варшаву.